Всем привет! Меня зовут Михаил. В этом видеоролике я бы хотел рассказать вам про акцию, которая сейчас проходит у нас на сайте. Все клиенты, которые сделают заказ с сегодняшнего дня, получают в подарок вот такую маечку с логотипом нашей компании. При оформлении заказа у вас появляется возможность выбрать один вариант из трех представленных. Добавьте нужный размер в корзину и получите приятный бонус к заказу. В наличии имеется три размерных ряда. Это LK, MK и 2XL. LK это размер 4850, 50 MK 50-52, 2XL это 56-58. Хочу обратить ваше внимание на то, что акция не распространяется на дополнение и комплектующие к верстакам количество подарков ограничено. И еще, в скором времени мы разыграем верстак нашего производства, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео с розыгрышем. Желаю вам приятных покупок. С вами был Михаил Исаев.